Приветствую вас, уважаемые зрители! С вами Анастасия Мадейра и реалити-шоу Мастер в порядке. Перед нами на этой неделе стояла задача понять, нужен ли иностранному рынку российских хендмейд и как вообще обычный российский мастер может выйти на иностранный рынок. Самая знаменитая площадка по продаже handmade за границу это конечно же ком Эти крайне популярный сайт, особенно у иностранных покупателей. Поэтому, если вы хотите на него выходить, хотите заниматься продажами через Etsy, то здесь главное, что запомните, это то, что во-первых, вам придется очень много работать. Но зачастую эта работа будет крайне оправдана, потому что на Etsy огромное количество покупателей. Да, несомненно, там большая конкуренция, но если если у вас интересны товары, если вы действительно хорошо подойдете к вопросу об оформлении магазина в первую очередь и начнете его оптимизировать, то, конечно же, результатами вы останетесь довольны. У многих из вас уже есть магазин на Etsy, но он не продает. Давайте рассмотрим самые распространенные ошибки, почему же это происходит. Первая ошибка. Зарегистрировать свой магазин и а затем терпеливо ждать, когда же он начнет продавать Сам по себе магазин на Etsy раскручиваться будет очень долго, а возможно никогда и не раскрутится Для того, чтобы ваш магазин на Etsy стал продавать, необходимо проводить целый ряд действий Следующая распространенная ошибка – это плохой внешний вид профиля Очень разрозненные фотографии, нет общего стиля, нет баннера, ну либо он есть, но он некрасивый Нет логотипа, некоторые поля не заполнены То есть, в общем-то, общий вид магазина вызывает ощущение того, что он либо заброшен, либо им просто никто не занимается когда покупатель заходит на ваш профиль, он хочет видеть заполненный магазин, то есть когда вы добавили 1, 2, 3, 4, 5 листингов, естественно покупатель здесь ну, тоже подумает, что магазин очень маленький и не проникнется, конечно же, к нему никакого доверия по отношению к другому крупному магазину, в котором будет 20 и более товаров. Поэтому открывайте свой магазин на Etsy тогда, когда у вас уже будет действительно ну, достаточно весомое количество товаров, от 20 хотя бы. Следующий минус, почему у вас может плохо продавать магазин на Etsy, это отсутствие SEO-оптимизации. Боже мой, какие страшные слова SEO-оптимизации, скажете вы, и будете правы. Конечно, не каждый рукодельница разбирается в тонкостях SEO, но всегда, когда вы начинаете заниматься раскруткой, то ли иной площадке, необходимо узнать, по каким правилам она живет. Не исключение и ЭЦ Для того, чтобы ваш магазин находился, нужно эти правила соблюдать. Обратите внимание на количество тегов под вашими товарами, на заголовок, а также на описание и всех разделов магазина. Это очень-очень важно. Еще один минус, когда в вашем магазине продается все подряд. Есть мастера, которые абсолютно никак не могут определиться с нишей, поэтому, ну, дорвавшись, так скажем, до регистрации магазина на том же самом эти, начинают запихивать туда максимальное количество товара. Но давно уже доказано, что человек хочет все-таки узкопрофильных магазинов, хочет зайти в магазин и понять, что в нем продаются только вязаные вещи, либо только шапки, это еще лучше, либо только снуды. Понятно, что не каждый из нас может вот так сильно сузить нишку, но если в вашем случае это возможно, обязательно это сделайте. Также очень плохо, когда в вашем магазине нет никакой активности, то есть нет лайков и отзывов. Причем раньше мастера шли таким интересным путем, они собирались в группы и лайкали совместно фотки друг друга. Сейчас это делать категорически нельзя. Такой механизм совершенно уже найти не работает, и даже наоборот, вас может поисковая машина Etsy в чем-то заподозрить, и тогда ваш магазин вообще не будет податься ни в каких поисках по листингам. Все лайки и отзывы должны быть настоящими, и над этим нужно просто очень сильно работать. Как над этим работать? Отсюда же идет следующая ошибка. В вашем магазине нет никакого стороннего трафика. То есть, когда вы только открыли магазин, вам надо приложить максимум усилий для того, чтобы он стал живым, поэтому нужно привлекать обязательно трафик из других социальных сетей, скажем там, «Контакт», «Фейсбук» или «Инстаграм». Обязательно запомните это и не пренебрегайте этим советом. Если у вас нет никаких других сетей, заведите их и развивайте их постепенно. Но эти вот без такого стороннего трафика развиваться будет крайне плохо. Эти магазины необходимо создавать на английском языке. Даже несмотря на то, что есть возможность создать магазин на русском языке, использовать ее не нужно. Потому что эти магазины на русском языке не показывают иностранным посетителям. Поэтому обязательно запомните, что необходимо подтянуться в английский. Можете использовать Google-переводчик, но все-таки всегда регистрируйте магазины на английском языке. Если у вас уже он зарегистрирован на русском, то я советую вам поменять язык магазина. Это сделать можно. Если вы не знаете язык, то все-таки использовать Google переводчик в полной мере нужно с осторожностью. Сами знаете, когда мы переводим через Google переводчик какого качества эти тексты. Вот и Etsy это тоже понимает. Поэтому, когда вы создали текст, описание, обязательно дайте прочитать текст человеку, который знает английский. Ну, либо хотя бы на школьном уровне сами проверите, не выглядят ли эти предложения как-то странно. Продажа на Etsy хороший способ подтянуть ваш английский и сделать себе очередной вызов. Обязательно запомните что, если кто-то написал вам негативный отзыв на эти, на него обязательно нужно отреагировать, то есть нужно ответить покупателю. Естественно, не матными словами, а очень нежно и любезно объяснить, почему такая ситуация произошла. Если вы с этим отзывом крайне не согласны, ну, то есть действительно человек вел себя предвзято, такое тоже бывает, то вы можете обратить поддержку сайта эти. Возможно, они пойдут вам навстречу и удалят данный отзыв. Покупатель, который зайдет к вам на профиль, увидит негативный отзыв. Если вы ответили на такой отзыв, то на покупателя это не произведет такого уж ужасного впечатления, потому что он поймет, что вы в курсе, ну да, случилась там проблема с доставкой или еще что-то, но вы эту проблему, вот, получено, решаете, поэтому у вас можно дальше заказывать. Конечно же, у вас возник закономерный вопрос. А существуют ли примеры классных магазинов на эти русскоязычных мастеров? Естественно, да. Давайте посмотрим на них. Как обычно, когда русский человек идет на иностранный рынок, он должен его изучить и понять, что же ищут на самом деле иностранные покупатели. Поэтому на Эти есть достаточно... Большое количество магазинов, которые продают сувениры с русской тематикой. Естественно, она продается, потому что на Западе данная тема популярна. Обратите внимание, мы с вами видим магазин «Эколайнин» Владимира Вострякова, мастера из Москвы. У него магазин был создан в 2015 году. Не, не очень большое количество продаж, но все-таки оно есть, 480 продаж. Продает он матрешки, причем не только чисто русской тематики, да, такой обычный к которой мы привыкли, но также идет за спросом и делает разного рода матрешки. То есть то, на что иностранная публика будет клевать, когда будет заходить к нему на профиль. Сейчас мы посмотрим, какие у него продажи. Что больше всего покупают. Ну вот, как мы и видим, да, Дед Морозы, принцессы. Ну, есть и русская тематика, поэтому... Как вариант, ну, я видел достаточное количество магазинов, которые продают русскую тематику достаточно неплохо. Конечно, это не панацея и все-таки каких-то масштабных продаж, возможно, добиться не так просто в этой теме, но все-таки можно. Посмотрите, как мастер хорошо использует русские ноты, но при этом создавая популярные матрешки. Например, Свинка Пеппа. Она популярна во всем мире. Мастер об этом, конечно же, знает. А магазин Royal Wedding Decor тут мастерица изготавливает свадебные букеты. По мне, так небывалой красоты. Я нигде больше таких не встречала. Очень модные, стильные, из камней и цветов шелковых. Фотографии. Обратите внимание на фотографии. Мимо них невозможно пройти. И, конечно же, Неудивительно, что этот магазин хорошо достаточно продает на эти. Тоже московский магазин, 204 продажи. Но зато средний чек, посмотрите, какой 280 долларов, 130. Ну, то есть, средний чек достаточно хороший. Я думаю, что если вложить сюда еще немножко трафика с других сторонних сайтов, то можно получить вообще хорошие продажи. Но отзывов, кстати, немало. Если мы посмотрим, здесь у мастерицы 58 отзывов. То есть отзываются хорошо и все вышибал по отзывам. Вот такой магазин. Следующий магазин ⁇ Урал Натур. Мастерицы Марии из города Пермь, России. Создала она его в 2011 году. У нее 6689 продаж. Ну, по всем показателям видите, что это очень популярный магазин. И изготавливает она украшения из смолы с растениями. Очень интересная Ниша ну, представлена на эти совсем-таки немалым количеством мастеров, поэтому здорово, что именно наша мастерица так здесь преуспела. Если вы посмотрите, у нее очень красивые фотографии в профиле, и ну, вообще он заполнен по всем правилам, какие только могут быть. Поэтому достаточно привлекательный магазин, и мастерица молодец, имеет хорошие продажи. Следующий магазин Art Clock. Девушка Анна Гапонова, она из России. Создает часы из фанеры. 1168 продаж у нее в магазине. Если вы посмотрите, тоже очень красивые фотографии. Все по правилам, все красиво. Тематика интересная, 265 отзывов. Тоже хороший рейтинг у магазина. То есть все на высшем уровне. Все в одной теме. Ну, видно, что профессиональный магазин что девушка над ним работает и старается. Использует популярные тематики достаточно в своих работах. Еще один популярный магазин мастерицы из Санкт-Петербурга Екатерина Гакман создает вот таких вот чудесных зверьков. Я про нее уже рассказывала в одной из историй успеха. Вот на эти продает очень успешно. 641 продажа у нее с 2015 года, 228 отзывов. Но зато тоже посмотрите, обратите внимание на ценник. 370 долларов, 550. Ценник хороший. Сама Екатерина пишет здесь, что уже не поднимает заказы. Если вы что-то здесь заказали, то ждать вам придется долго. С чем мы можем Екатерину поздравить, это означает, что у нее достаточное количество заказов. В трафике сети особо она не нуждается, но при этом здесь присутствует оплачивает листинги, работает, значит имеет в этом тоже для себя некую выгоду. Вот еще один магазин, мастерица Мария Чучкалова из Первого Уральска, надеюсь, правильно прочитала Россия, она продает как раз-таки мастер-классы по вязаным игрушкам, 6553 продажи у нее, это для тех, кто говорит, что мастер-классы не продаются, да, цена небольшая, 7, ну, около 8 долларов при таком количестве продаж, но сами можете примерно посчитать, да, сколько она зарабатывает. Здесь мы видим о магазине, Мария рассказывает о своих игрушках и о себе. Тоже у нас очень много отзывов, 370, ну, очень хороший профиль для тех, кто задумывается о том, продавать ли мастер-классы на Etsy, посмотрите на него и вдохновитесь. Конечно же, это далеко не все примеры, я выбрала именно те, что попались мне первыми на моем пути, каких-то я вам уже рассказывала. Если вы сами проведете вот анализ конкурентов на Etsy, а я советую вам это обязательно сделать, то увидите, что рынок, конечно, там полон, но места еще есть. И русские мастера прекрасно продают, добиваются успеха на данной площадке, вкладываются в нее и ни о чем, я думаю, не жалеют. Поэтому, если у вас есть тоже желание разобраться в Etsy, в ее хитросплетениях, обязательно Сделайте это, не упускайте шанс. Из сегодняшнего видео понятно, что над площадкой эти необходимые и нужна работа, в том случае, если вы хотите на ней хорошо продавать. Но это того стоит, там очень много покупателей. Да, конкуренция там большая, но сейчас везде большая конкуренция, поэтому думать об этом не стоит. Лучше подумайте о том, как выделить ваш магазин среди остальных. И если у вас действительно интересный товар или интересный подход к продаже своего товара, то вы обязательно там добьетесь успеха. Но ну, а я желаю вам всего хорошего, до встречи в субботу, пока-пока!